сознание это совместное знание когда ты соединен с тем чем ты занимаешься и в этот момент у тебя единое сознание ты берешь текст и ты его знаешь ты входишь в бизнес и у тебя там нет сомнений нет вот этих вот получится не получится я верю не верю смогу не смогу и там еще куча всяких разных мыслей их нет в осознанности которая не механическая которая связана с пробуждением. Что значит пробуждение? Это когда ты просыпаешься и видишь единство мира. То есть это когда ты, как клетка в организме, осознаешь все, что с тобой вокруг происходит и внутри, и это все складывается в единую многомерную картину. В этой единой многомерной картине ты заходишь в свой бизнес и ты четко знаешь, где проблемы, где ошибки, что не работает, что работает куда идти, куда смотреть, что сказать.